«Жуля, сегодня праздник. Скажи на своем собачьем языке поздравление в адрес Димы и Насти». Ребята, правда, вот этот пес, он практически говорящий. И мы не только с песиком, а от всей нашей семьи хотим поздравить вас с очередной немного круглой годовщиной совместной жизни. Что хочу пожелать? Любви это, конечно, взаимоуважение прежде всего. Ну и хочется заитожить всю эту историю интересным анекдотом. Когда у мужа спрашивает, слушай, а твоя жена честная? Тот подумал, подумал, говорит, 20 лет с ней живу, по-моему, она еще ничего не украла. С годовщиной вас. Горько.